Вот черные ящики разбившегося Боинга, наконец, передают в руки экспертов. Но как много они могут рассказать? Самописцы зафиксировали координаты и курс самолета на момент инцидента и могли сохранить звук взрыва. Но они не расскажут, чем в точности был вызван этот взрыв. Жители близлежащих сел уверяют, что видели в небе боевые самолеты незадолго до катастрофы. Именно истребители, по их мнению, могли сбить Боинг. Два взрыва Кошмар. было в воздухе, вот это вот, как он разрывался, и вот туда полетело по сторонам. И рядом и как... еще один был самолет военный, да, все видели. Да. ниже и шел, потому что его видно было, Ни... да. ниже он и шел, пассажирского и шел. Были звуки разрыва, вот. но они были в небе, в небе. Потом от самолета так вот резко развернулся, поменял траекторию и поехал, полетел типа, вот в ту сторону. Власти Украины отвергают эту версию. Они считают, что Боинг был сбит ракетой комплекса Бук, прибывшего со стороны России. Эта система.